Ясненько. Ну, хорошо, на этом, наверное, мы уже должны заканчивать нашу программу, и у нас буквально совсем скоро начнется следующая программа, кто хочет... Тот, кто нас слушает, можете остаться. Как раз это будет интересное завершение темы, поскольку в эфир выходит буквально через минут 7, 5-7 минут, выходит следующая программа с магом и волшебницей Инессой Оливой. Вот мы у нее как раз спросим, что она считает. Она тоже разбирается в датах и достаточно хорошо. Что означает все-таки дата? 11 сентября, ну, не знаю, 2001 или 2015 года. Но на самом деле, если мы все-таки говорим о позитивных вещах, то, в общем-то, если все вместе просуммировать, то 9.11 дает очень и очень мощные духовные вибрации, потому что на самом деле... Число 9, хоть и является числом Марса, и там это все связано с какими-то разрушениями, с какими-то падениями, с, как... с огнем и так далее, но, тем не менее, девятка вмещает в себя мудрость всех остальных цифр, потому что за девяткой уже ничего нет. За девяткой будет единица, двойка и так далее. Опять девятка. Поэтому это духовные законы, это сострадание, это доброта, это щедрость а также жизни как положительный пример лидерства и человечность. Если брать отдельное число 11, несмотря на то, что там действительно очень много совпадений, но это вибрация кармического, то, что называется в нумерологии мастер число 11-22, это мастер числа, еще некоторые другие. Это освещение, просветление, вдохновение. Это альтернативное какое-то сознание. Это мистицизм, кстати. Это чувствительность, это креативность и это творчество. Дорогие друзья, спасибо то, что вы нас слушали. и именинниках, которые родились в этот день, мы поздравляем днем рождения. Ярослав, вам. Михаил, спасибо огромное и вам. Да, спасибо, и вам хорошего эфира, поскольку вы буквально через несколько минут выходите э, в эфир на Чикагское радио, так сказать, живое радио, у нас все-таки интернетовское, ну, мы вам желаем хорошего эфира. Так уж у меня судьба связалась с Чикаго. Огромное спасибо, Михаил, все на самом деле, мы расстаемся с вами до воскресенья, я так понимаю. До воскресенья в 10 утра у нас будет специфическая программа. Вот и не будем мы рассказывать о чем. Не будем, не будем, вот, да, вот, да, об, об, Обещанное будет. Да, да. Приходите к нам, слушайте нас, и вы э, узнаете что-то интересное. Всё, всего, всего доброго, всего всем хорошо. до свидания. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, те, кто нас слушают, повторяюсь, буквально через несколько минут у нас начнется программа с Инессой Алиевой, и это будет очень интересная программа. А Инесса Алиева – это экстрасенс, это парапсихолог, это человек, который является, вообще-то говоря, имеет титул доктора народной медицины, и это действительно будет очень интересно, предлагаем вам остаться у нас в эфире, послушать с ней программу. А несмотря на то, что все программы записываются естественно, будет потом выложены в эфир. Спасибо.